Компьютерные игры. Польза или вред? Если в прошлом считалось, что такое развлечение ведет только к расстройству психики, то теперь ученые обратили внимание и на плюсы, Трехмерные экшены помогают лучше ориентироваться в пространстве. И причем это работает не хуже, чем после специальных физических тренировок. Симулятор способствует развитию стратегического мышления, умение продумывать все на несколько шагов вперед, а также тренирует память и терпение. Что касается многопользовательских онлайн-игр, так масштабные исследования в середине 2000-х доказали, это эффективный тренажер для отработки навыков управления людьми. Игроки принимают решения, предполагая, кому можно доверять, чьи интересы должны быть учтены, как стать лидером и как управлять группой. Забавно, правда? И по такому случаю Зона Гейм подготовил для вас следующие тренажеры. В этом выпуске Королевская битва. Развиваем навыки уклонения от пуль, тренируем меткость и работу в команде. Симуляторы – исполняем свои детские мечты, пробуя себя в разных профессиях или позволяем себе то, что запрещают на работе. Игры для геймпада – отличный тренажер для ваших пальцев, ибо пусть лучше они побудут на пульте управления, чем в вашем носу. Королевская битва – говоря про королевские игры, нельзя не упомянуть PUBG и Call of Duty Mobile. Действительно, эти две игры уровня ПК – лидеры в жанре шутеров.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 не опять основа, ибо жанр очень популярен, и отличных игр предостаточно. Симуляторы Go Simulator Free Вы любите животных? Правда ведь они забавные и глупые?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 однако должна понравиться тем, кто любит планирование и менеджмент. Смотрите далее. Купив геймпад для Call of Duty Mobile, мне вдруг стало интересно попробовать это устройство и с другими играми. Как оказалось, таковых немного, но парочку отличных подобрать удалось. Игры для геймпада Rally Fury Автосимуляторы и гоночные игры не всегда имеют удобное управление на телефонах и с геймпадом играются по-другому. Одна из таких игр — Ралли Фьюри. Представляет собой гоночный симулятор с красивой графикой. Сюжета, как и у большинства подобных игр, у нее нет. Просто садитесь за руль автомобиля и побеждайте всех противников, накапливая деньги и улучшая автомобили. Их в игре немного, на данный момент 4 по одной машине на каждый класс. Между собой различаются управляемостью, скоростью разгона и максимальной скоростью. Небольшое количество машин отчасти компенсируется широким набором кастомизации. Можно раскрасить и протюнинговать тачку под свой вкус. Кроме того, заплатив выигранные в гонках деньги, можно повысить характеристики автомобиля. Сам игровой процесс — езда на перегонке, Либо против довольно умелого искусственного интеллекта, либо заезд на время — в будущем должны появиться и другие режимы, например, гонка на выбывание, когда после каждого круга последний участник сходит с трассы, пока не останется один. На мобильном телефоне управление сносное, но подключив геймпад, можно насладиться необычайной плавностью и отзывчивостью автомобиля на дороге, а пальцы больше не перекрывают часть экрана. Данный проект многие называют лучшими гонками для мобильных телефонов, и в целом понятно, почему игра претендует на это звание. Красивая графика, реалистичное поведение машин на дороге, умные противники. Даже тех, кто не сильно любит автомобили, игра может задержать на некоторое время. Infinity Ops — онлайн-шутер. Шикарный на первый взгляд шутер, который тоже по-новому ощущается при подключении геймпада. В этой игре игроку предстоит воевать с противниками на футуристических картах, выполненных в шикарной графике. Режимы игры классические для шутеров — Командный бой насмерть, дуэль, захват точек — каждый за себя. Особенностью проекта можно назвать необычный стиль и наличие разных классов бойцов, за которых можно играть. Всего их четыре. Танк — персонаж, способный впитать много урона в щиты. Убийца — быстрый, опасный и хрупкий. Медик — персонаж, способный исцелять союзников. Рекрут — тот, на котором будут играть все, кто не купил одного из предыдущих персонажей. Рекрут слаб и не имеет никаких особенностей. Нужен только для того, чтобы вынудить игрока потратить деньги на покупку кого-то еще. К слову, несмотря на то, что в игре есть аж три разные валюты, большинство покупок совершаются за золото фактически реальные деньги. Также и с классом бойца. Хотите не умирать от любого другого персонажа? Извольте заплатить золотом. Кроме того, одной из фишек игрового процесса являются дроны — небольшие роботы, которые будут сопровождать вас в бою и помогать по мере сил. Покупаются тоже за золото. Оружия в игре достаточно, покупается за разную валюту. Естественно, то, что покупается за реальные деньги, эффективнее остальных в несколько раз. Сам процесс боя довольно стандартен. Команды или игрок в одиночку должны перемещаться по карте и убивать других до победы. Выполнено очень красиво, плавно и динамично. С геймпадом можно получить преимущество над теми, кто наводит прицел с помощью экрана телефона и пальцев. В итоге мы имеем технически рабочую и красивую игру с классическим геймплеем, но напрочь лишенную совести. Если у вас нет пары лишних тысяч и геймпада, то ничего кроме разочарования вы здесь не получите. Однако всем остальным можно посоветовать как хороший платный продукт. Leos Fortune от Редактора Забавная игра с интересным сюжетом в жанре платформер. Здесь, управляя Леонардом, забавным усатым существом, нам предстоит пройти разные игровые уровни, используя способность главного героя высоко прыгать и при необходимости быстро ускоряться. Все это сопровождается удобным повествованием интересного сюжета. У Леонарда украли золото, но похитители оставили следы. Проходя уровень за уровнем, мы будем узнавать подробности и настигать злодеев. В таких играх, чтобы ловко и удачно проходить уровни, необходимо четкое и отзывчивое управление, и геймпад будет весьма кстати. Убрав пальцы с экрана, вы сможете лучше оценивать расстояние для прыжка и видеть появляющиеся ловушки. Да и управлять персонажем станет проще, что позволит избежать многих ошибок. Преодолевая препятствия и решая редкие несложные головоломки, можно провести в игре несколько часов. Она приятно выполнена графически, шикарно озвучена и интересна с точки зрения происходящих событий. Даже если вам вдруг надоест прыгать по пенькам и кочкам, то, возможно, желание узнать финал истории заставит пройти игру до конца. Chronology. Время меняет. Еще одна игра в жанре платформер на самом деле очень похожая на предыдущую. Тут также управляя персонажем, профессором, предстоит проходить уровни, борясь с окружающей средой и меняя ее с помощью специального устройства. Помимо умения прыгать и избегать ловушек, здесь еще понадобится подключать мозг, потому как головоломок в игре хватает. Дело в том, что герой имеет возможность возвращать в прошлое небольшие участки уровня, от чего те меняют свой вид. Например, если дорогу переградила упавшая сосна, можно вернуть участок уровня в то время, когда сосна еще не упала. И так далее. Вариантов игры с этой механикой разработчики придумали предостаточно. По сюжету, герой-изобретатель, очутившийся во времени, когда планета погибает. Чтобы предотвратить катастрофу, из-за которой это случилось, он отправляется в путешествие под мудрым руководством игрока. Графика и звук в игре на высоте, а с геймпадом управление становится максимально отзывчивым. Игра подарит вам приятные эмоции, особенно если вы не прочь пораскинуть мозгами. Смотрите топ-5 игр за одну минуту на зону гейм. Поехали! Что будет, если в Call of Duty плам уничтожить графику? Правильно, получится НГВ Operators. Дальше у нас по списку шепик ТМК. В чем секрет крутой уникальной головоломки с необычным интуитивным геймплеем? В том, что ее можно тупо спиздить с маченариум. Фанаты этой игры оценят. Однажды кто-то задался вопросом: а если объединить террария и Майнкрафт, пихнуть туда экономику, продуманную систему навыков и талантов, напихать кучу мобов, а главного героя затолкать на отдельный остров с возможностью расширения территории. Наверное, получилась бы крутейшая игра века. Но речь шла.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 Ну что же, пора сделать вывод. Мобильные, как и компьютерные игры, не только развивают наши мозги, они позволяют нам отдохнуть, расслабиться, отвлечься от проблем. Поэтому их так любят как дети, так и взрослые. Но не знающий меру в еде становится обжорой, меру в вине — алкоголиком, меру в работе — трудоголиком. А не знающий и не чувствующий меру в играх — игроком, убивающим не просто свободное время, но и большой кусок жизни. Играйте, получайте удовольствие, но знайте и меру. Умейте себя контролировать. В таком случае компьютерные игры окажутся безвредны и принесут только пользу. Вы смотрели Зона Гейм. Передачу о мобильных играх. Не забудьте на нас подписаться и поставить лайк. Спасибо за просмотр. Всем пока.